Возьмем языческую тварь! Да. Нет. Yeah. Не, не, не Нет. Yeah. Тебя пожрут тролли я увидела венец улахани рядом с ней украла его бежала спрятала. уверена теперь его жрут черви пусть правят старым альбионом Скажи мне вс ⁇ Mm-hmm. <laughs> Go! Yeah. Нужно накинуть капюшон. Прикончим! Сокруши врага! Ну что, с двух сторон брат? Мы справимся! всем расцеплю Сейчас Господь нам поможет! Что врага! стал? Ч ⁇ Да. Да. Да. Идем. Давай напьем. Не против, если я с тобой. Его не осталось. Совсем. Эй. Что за. Сюнин, укажи путь.